ДИНАМИЧНАЯ Давай, пари, пари! Давай, давай, давай! I want to go, go, go, go, go, go, go, go, go, go!